Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир. Сегодня опять разговариваем про призм. Приходилось отдыхать, высыпаться четверо суток сумасшедшего динамичного рабочего движения. Ну даже поспав, чувствуется усталость и записываю это видео и потом опять буду ложиться спать, потому что ну, как бы здоровье, оно важнее всех этих движений и денег, потому что ну, невозможно в таком темпе дальше жить. Почему темп с каждым днем нарастает? Да потому что сначала было пять трансферных ключей, потом 25, предыдущее видео я записал, и сегодня 125 трансферных ключей и вот уже через два часа еще будет 625 трансферных ключей и физически э, просто тяжело вот эти все процессы учитывать, регулировать, э, запоминать где какой ключ, кого куда там регистрировать, кому отправлять монетку, делегирование происходит в первую, вторую, третью линию, там просто какое-то сумасшествие происходит, ну реально, потому что структура у меня была э, до форка в кавычках э, порядка 100 тысяч кошельков. И я просто не представляю, насколько времени еще вот этот демпинг весь продлится. Может быть, 3-4 дня еще будет просто вот это бешенство и сумасшествие. Поэтому, смотрите, ВКонтакт я обработать не могу уже двое суток физически. Просто я уже... Ну, у меня уже просто пальцы болят от клавиатуры там и уши болят от звонков по телефону. А, Скайп я уже сутки не могу туда зайти, ну мне просто нет времени туда зайти, а, WhatsApp, Telegram только успеваю отрабатывать и все, то есть как бы вообще, <coughs> вообще ребята, а, вот мой номер Telegram, вся связь самая оперативная по приоритету это телеграм после того как я обработал все звонки и сообщения в телеграме я перехожу на whatsapp как только я обработал whatsapp возвращаясь в телеграм за это время уже опять пополняется телеграм как только я обработал все вот эти мессенджеры оба то есть телефон я открываю ноутбук захожу в skype когда обрабатываю Skype, потом только захожу в контакт. Если вы до сих пор со мной не связались, и у вас не получилось, вы мне пишете сообщение, значит я его просто не прочитал. То есть я не то, что вас специально умышленно игнорирую, я просто физически не могу прочитать за сутки весь поток сообщений. Поэтому уж извините. Происходит так, как происходит. В чате Telegram, в чатах WhatsApp, в чатах Skype и в чате ВКонтакте есть чаты под названием Рой Призм. В этих чатах давайте мы сделаем, да? Вот чат Рой Призм. 84 участника. Друзья, все, кто находится в этом чате, друг с другом обменивайтесь ключами, добавляйтесь в друзья без моего участия. То есть здесь есть уже активированные люди и неактивированные люди. То есть не стесняйтесь, обращайтесь к участникам чата, здесь все свои, но все равно связывайтесь по видеосвязи, делайте скрин фотографии паспорта с лицом человека. То есть вот так происходит этот процесс. Не нужно ждать, пока я вам отвечу. Находите в чате Рой Призм людей, которые уже активированы. Вступайте в их ряды, в команду. Ну, я не железный, чтобы, блин, всех там сотни тысяч людей через себя зарегистрировать и дать каждому монетку. Это физически невозможно. Это эта вот информация. Дальше, с завтрашнего дня, сегодня встречался с человеком, все он показывал мне свой счет, у него просто перелимит сегодня 8 августа по карте, с завтрашнего дня, с 9 августа он будет переводить, ну не он, один там как бы команда людей, которые заходят. Будут переводить в день по миллиону. Соответственно, 3 дня по 1 миллиону, 3 миллиона рублей всего будет. А на эту сумму будет происходить покупка монет. Все, кто хочет продать монеты, просто пишет мне на мой номер в Телеграм. Не надо звонить, долбить там 10 раз. Вы просто отвлекаете время на вот эту суету. На суету нажимания кнопок. Просто написали сообщение и ждете своей очереди, пока я до него доберусь. Что? Хочу продать монеты или купить монеты. Как я добираюсь до этого сообщения, я вам отвечаю. И переходим к следующему действию. То есть, кому нужно продать купить монеты, пишет в Telegram. Телеграм это в приоритете. Мессенджер, который в приоритете. Все, друзья, до скорых встреч. Я ложусь спать после того, как это видео публикую на YouTube. Благодарю вас всех за внимание. Просыпаюсь, читаю чаты, деньги мне приходят, скупаю монеты, передаю людям, которые закупаются монетками, в их структуру распределяем. Все происходит своим чередом. Становитесь как можно быстрее самостоятельными. Делайте всю работу сами, не надо меня ждать. Все, до скорых встреч.